Ну, ребятки, финал сезона рубрики 10 самых необычных телефонов с AliExpress. Начинаем. Очень сильное мобио для любителей Ferrari. Судя по этой фотографии, телефон очень большой, что не скажешь про его дисплей. Здесь он составляет 1,8 дюйма. К сожалению, установлен Bluetooth версии 2.0. Есть камера 0,3 мегапикселя, FM-радио, калькулятор, будильник, диктофон. В принципе, стандартный набор. В общем, да. Стильно, круто, молодежно и за 1800 рублей. Бабушка-фон, слегка напоминающий самую известную модель Nokia. Название которое я, конечно, не знаю, не помню. Среди прочих бабушкафонов выделяется наличием большого 2,5 дюймового экрана. В нем, так же как и в других бабушкафонах, есть специальная кнопка SOS. Емкость аккумулятора составляет ровно 1000 мАч. В качестве приятного дополнения обустроена слабенькой камерой. Как по мне, лучше бы ее не было. А был фонарик. Поддерживает microSD-карты до 32 гигабайт, имеется Bluetooth, FM-радио и календарь. Мне, конечно, для бабушки ничего не жалко, но мне кажется, что за 3000 рублей я могу найти и телефон и получше, нежели этот. Когда я увидел этот телефон, я подумал, что у меня какие-то глюки, а потом понял, что со мной все нормально. Это просто обычный стационарный телефон. Поначалу я думал, что это обычный беспроводной нормальный телефон. Ну, было бы прикольно с ним идти по улице и разговаривать. Конечно, люди бы странно на тебя смотрели, но это не важно. Они ничего не понимают, как бы, поэтому... А так, в принципе, его можно прикупить в офис или домой всего-то за 700 рублей. И, как обычно, ни видео без телефона из сегмента очень, очень... Бюджетного. Это уже стало какой-то традицией. Совпадение? Не думаю. Как и бы добавить таким телефоном экран на 1,8 дюйма. С ужасной камерой. Зато с очень необычным и большим фонариком. Также есть Bluetooth, слот для карты памяти. Ну и как обычно аккумулятор на 800 мАч. Впрочем, ничего нового. Цена остается тоже прежней. За него нужно отдать всего 930 рублей. Эту мобилу я смело могу назвать телефоном колонкой из-за якобы огромного динамика, который выглядит примерно вот так. Приятной особенностью является не только динамик, но и аккумулятор на 4400 мАч. И не только он, а еще и необычный светящийся разными цветами фонарик. Хоть синим, хоть красным, хоть таким и таким. Да и перед этим цветом умеет сидеть. Единственным недостатком телефона является его маленький экран на 1,7 дюйма. И камера, куда же без нее. Забыл сказать, что в эту мобилу можно уместить 4 сим-карты. И за все это китайцы у вас попроще 600 рублей. <сёк> Очередная китайская копирка Nokia. Они даже не изменили название модели. Экран такой же, как и у оригинала на 1,8 дюйма. Производитель заявляет, что камера весьма плохая. Хуже, чем у оригинала существует в четырех цветах: черный, красный, синий и желтый. Больше мне про него ничего не известно. Я знаю только, что он в разы дешевле подлинной модели и цена составляет 1100 рублей. Телефон со встроенным чехлом. Именно так я могу охарактеризовать столь необычный гаджет, который, в принципе, особо никому не нужен. Идея-то хорошая, но вот не задача эту заслонку никак не снять. В таком случае он будет выглядеть в развернутом состоянии как раскладушка, что уменьшает полезную площадь гаджета. А с другой стороны это приспособление можно использовать в качестве защиты от солнечных лучей, что тоже неплохо. Дисплей на 1,8 дюйма, есть Bluetooth, фонарик и FM радио. И больше о нем сказать ничего. Такая причуда вам обойдется в 1300 рублей. А этот телефон меня заинтересовал своей необычной обтекаемостью корпуса. Больше напоминает мелкую рыбу, типа карпа. Как обычно, китайцы пожалели нормального дисплея и впихнули в него экран на 1,8 дюйма. И в принципе, все остальное по стандарту. Bluetooth, FM-радио, календарь, камера и бла-бла-бла-бла-бла. Просят за него всего 1300 рублей. А вот еще один телефон со встроенным чехлом ко мне подъехал, только уже более известного мне бренда. Ну, вы его знаете, я о нем почти в каждом выпуске говорю. Здесь, как у предыдущего конкурента, стоит обычный на 1,8 дюйма экран. Емкость аккумулятора на 1500 мАч. К сожалению, фонарик у него ничтожно мал, так же как и его камера. Обойдется он вам намного дешевле, чем у конкурента. 1200 рублей. Всего-то на 100 рублей дешевле. Не успел выйти новенький Samsung Galaxy S10, как китайцы начали продавать его более дешевую копию. Давайте выясним, чем обладает данный гаджет. Во-первых, экран на 5,5 дюймов, у оригинала, по-моему, большую. И здесь явно видно, что он не очень безрамочный. 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Теперь вы поняли, да? С чем мы имеем дело? миллиампер мАч батарея, что очень смешно для нормального смартфона в 2019 году. Разрешение дисплея 960 на 480, вы еще не поняли, да? Насколько он ущербен? Камера основная на 5 Мп и фронтальная на те же Мп. Работает на Android 8.1, хоть это этого Процессор стоит самый дешевый от Mediatek, 4 ядерный с частотой 1,3 ГГц. В общем, о надежности этого телефона трудно что-то сказать, ну а так чисто для прикола купить его можно, чтобы все люди думали, что ты мажор и у тебя получилось купить такой классный телефон. Тем более, что стоит, ну, копейки всего 3800. Ну вот, ребятки, финал сезона. Что-то он задался не совсем хорошо, как я хотел. Просмотры были не совсем те, которые я ожидал. Но я надеюсь, что через месяц вы снова увидите новые, еще более необычные, чем предыдущие телефоны. Увидимся через месяц, в понедельник, в часть дня. Пока!